Всем привет, меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, легкий и полезный салатик Я думаю, что после Нового года всем уже надоели, даже если вы их очень сильно любите вам точно уже надоели майонезные салаты, поэтому сегодня мы с вами сделаем немножко другой Салатик у нас будет из пекинской капусты, с тунцом, с огурцами, очень классный Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео Поехали! Нам понадобится пекинская капуста, любая зелень. У меня это микрозелень, кресс-салат, консервированный тунец, лимонный сок, свежий огурец, перец и оливковое масло. Мы с вами нарезаем все ингредиенты для салата. Перец мы режем соломкой. Огурец можно порезать кольцами, или полкольцами, или четвертинцем как вам больше нравится. И пекинскую капусту мы режем тоже соломкой. Обожаю. Чтобы очистить перец, мы вот так вот. Надавливаем на плодоножку, чтобы она у нас внутрь упала. Так, и вот так вот достаем вместе с семенами. У меня остаются попки от перцев, можно их так назвать. Я их в салат не пускаю, потому что они маленькие, их неудобно резать, неудобно есть. У меня есть вот такой вот полиэтиленовый пакетик с обрезками овощей. Здесь у меня сейчас лежит морковка, туда же отправляется лук, туда же отправляются всякие коренья, сельдерей, например. И я туда сейчас кладу перчик, уберу это в морозилку и буду использовать для варки овощного бульона. У нас с вами все готово, а теперь мы собираем наш салатик. Я буду салат подавать порционно, поэтому я использую две тарелки. Кладем пекинскую капусточку, дальше кладем огурчик, перчик. Теперь открываем тунец и выкладываем его. Здесь, обратите внимание, я использую тунец полосатый Кусочками. Он у меня должен быть в собственном соку. Так, Где у нас тут состав? Да, он у нас в собственном соку. Здесь только тунец, э, питьевая вода и соль. Также, когда покупаете консервы, обратите внимание, чтобы они были сделаны вместе вылова. Эти консервы у меня из Таиланда. Они приготовлены там же. Это значит, что консервы из свежей рыбы, а не из замороженной. Они, наверное, должны быть повкуснее. Мы консервы открыли и жидкость, которая у нас есть сверху, мы ее не выливаем. Мы ее вот так вот аккуратненько переливаем в мисочку. Она нам пригодится для заправки. Ну, примерно 3-4 столовых ложки будет достаточно. Теперь мы с вами добавляем в салат тунец. И дальше мы кладем любую зелень. У меня зелень крест салата, но вы можете использовать кроп, петрушку, руку, в общем, любую зелень, какая у вас есть. А можете вообще обойтись без нее. Нам осталось сделать соус. Мы берем вот этот вот сок тунца, который мы оставили. Добавляем туда оливковое масло и немножечко лимонного сока. Все это перемешиваем и заправляем наш салатик. Нам осталось салат посолить по вкусу и можно кушать. Смотрите, какой у нас получился красивый салатик. Главное, он очень сытный, очень вкусный, очень полезный, яркий. В общем, приготовьте его на ужин, на завтрак, на праздничный стол, как хотите. Давайте попробуем, что у нас вышло. И, кстати, мне кажется, что тунца, в принципе, можно положить побольше, если вы его любите. Так, я возьму тунец, капусту и огурчик. Очень вкусный салат. Вот такие салаты я люблю. Оливье и селедку я, конечно, тоже люблю, но я могу их есть довольно редко. А вот это я могу есть каждый день. Обязательно приготовьте такой салатик. Напишите в отзывах, как вам, что у вас получилось. Можете поделиться фотографиями. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому рецепту. Пока!